Слово-то такое, да, общепринятое. Я бы еще, знаете, сюда добавила, доверие – это очень удобный рычаг для манипулирования, для разрушения другого человека. Да, как мы хорошо, приятно шантажируем своих близких. «Я тебе доверяла». Да. Я на тебя рассчитывал, я тебе доверяла, а ты? Да, и мы начинаем его загонять в какую категорию? В чувство вины. вины потому что доверие – это такой инструмент, ä, да, человек, который тебе что-то должен, потому что я тебе доверяла. И у нас есть а, еще такие два вытекающих отсюда понятия, которые вы тоже слышали, которые очень часто путаются. Человек какой? Человек, который доверяет, это человек какой? Доверчивый. Доверчивый, Доверчивый. или? Доверчивый. Давайте еще раз. Человек, который доверяет, это человек... Открытый. Который... Ну, нет, корень слова доверие там. Ну. Доверяет веру. Смотрите, хорошо, давайте. Два, две позиции, давайте еще раз. Из доверия у нас рождаются две позиции. Есть доверие, и у нас появляются два типа человека. Первый. Человек доверчивый. Доверчивый. Другими словами, лошара. Как вы понимаете, да? Другой, мама... И человек доверяющий. Человек доверчивый и человек доверяющий. Как вы думаете, автоматически вы в какой программе? Доверчивый. Доверчивый. доверчивый. То есть вы сначала доверчивый, доверчивый, доверчивый. Потом вам три раза пришли, поменяли окна, да? Ну, этих сейчас вот, мошенники звонят. Спасли вашу карту. <св> Что-то еще сделали. И после этого вы ушли в другую историю. Потому что, смотрите, из доверия мы распадаемся на две истории. Из доверчивости. Когда мы находимся в категории доверчивости, то потом, вот первая стадия, это когда я всем все, всем все. Я же доверяю. Ну, такие, да? А ты что голый? Я доверяю людям, да? Я не боюсь за... Ладно. Хотелось пошлить, но сдержалась. Итак, всем все. А, и второе, это никому ничего. ничего. да? Это как паранойя. Это когда э, хочешь сделать хорошо... Сделай сам. сделай сам, и, и знаете, мне очень нравилась такая мысль, если у тебя нет параной, то это не значит, что за тобой не следят, как бы вообще никак не определяется, итак, это проблема истории доверчивости, доверчивость это режим манипуляции, это манипуляции. Это режим лжи, такой внутренний, причем мы сами, мы нас не обманывают, мы что рады? Обманываться. обманываться рады. Нам так хочется от об кого-нибудь обмануться, что мы его находим, мы его подтягиваем, мы об него обманываемся, а потом у нас начинается легкая паранойя, да? Угу. В которой вообще ничего не значит. Итак, манипуляции, лжи. Безусловно, здесь запускается вся наша формула. Должен, вина, казнь смерть. Я тебе доверял, ты должен. Я тебе доверяю. Да? Я тебе доверяю. И вот история, да, у нас мама говорит. Она говорит, когда доедешь, позвони. Я тебе доверяю. Это не про доверие. Это не про доверие. Это, знаете, такое моральное насилие, когда ты на человека что-то такое впендюрил, подкрепил это словом, значение которого ты даже не знаешь, если по-хорошему, и, и повесил на него вину. Я тебе раньше доверял, а теперь тебе не доверяю. Итак, что такое доверие? По сути, доверие – это знание, Знание. Сейчас температура помогает мне. Знание, что человек способен делать. Сделать. Способен и способен. И что человек намерен сделать. Итак, доверие – это когда я знаю, на что человек способен, откуда, докуда, и я с ним договорилась и согласовала, что он это делать намерен. Я способна позвонить? А вот вопрос, намерен ли я позвонить? Да? Каким образом мы можем говорить о доверии? Ну, я, допустим, давайте диалог мамы с, с ребенком. Да? Как мама может спросить своего ребенка? Ты можешь мне позвонить, когда доедешь? Могу. Сколько раз можно обмануть не желающего быть обманутым? Один. Один раз. И после этого сделать вывод. Если я доехала, я не позвонила в силу своего характера, в силу своей эмоциональности, импульсивности, занятости, эгоистичности или каких-то других еще особенностей. После этого есть смысл у меня спрашивать: могу ли я позвонить? Нет. Смогу, но не сразу. Дня через два вспомню, обязательно позвоню. Ну, потом, может быть, когда-нибудь. Итак, доверие – это знание, на что человек способен. Способен человек забыть или не забыть? Способен человек предать или не предать? Способен человек вытянуть этот груз ответственности, который на него возложили, или не способен? Да, способен, нет, не способен. Мы можем, мы всегда один раз, мы точно ошибемся, но один раз. Но мы-то ведь по жизни ошибаемся снова, и снова, и снова вот этот танец по, по граблям, да, мужский, мужской особенный, он по детским. Чаще всего, ну, там, с детскими гораздо веселее, когда наступаешь. Итак, мы знаем, на что человек способен. И второй момент. Из способности мы еще должны что согласовать в режиме доверия? Доверить. Намерен ли ты это сделать? Будет ли для тебя это ценным? Готов ли ты это потянуть? Могу ли я тебе доверять? Да? И тут тоже понять, что когда человек говорите человеку, возможно, я тебе могу доверять, человек что вам скажет? Конечно, можешь доверять мне, давай, выноси все. Давай мне ключи от квартиры, где деньги лежат, ты можешь мне доверять. И еще раз, доверие – это прознание, на что человек способен и э, что он намерен делать. Доверчивость – это всем все. Это манипуляция, это ложь, это полная история с долг, вина, казни и смерть. Мы очень часто напяливаем эту историю на других. Против их воли. Либо никому ничего. Поэтому мы все делаем сами, поэтому мы никому не верим, поэтому постоянно ждем, когда нам кто-то воткнет нож в спину. Ну, типа, если не наткнет, мы их заставим. Держи вот так. Я так и знала, что ты мне это сделаешь. Понятна разница доверия и доверчивости? Сначала до прикидываешь. Вот смотрите, давайте, с доверчивостью вот это... Конечно, конечно. Нам очень удобно здесь не прощать. Доверчивый человек очень любит не прощать. А тут нет таких историй, за которые нужно прощать. Давай, смотри. Человек, доверяющий, равно человек, исследующий и создающий договоренности. Исследующий и создающий договоренности. Давай на примере. Когда вы... Знаете, самый хороший пример. Когда вы посадили 7-летнего ребенка, у которого ножки дотягиваются до педалек за руль машины, и говорите ему, я тебе доверяю. Веди машину. Ты точно сможешь вести машину? Да. да, точно смогу. Все, я тебе доверяю. После этого вы выходите и отходите и доверяете ему. Но вы же мать, вы даете ребенку свободу, пусть малыш везет, да, все, пусть он едет. Вот это вот не про доверие. Да? Человек исследующий, может ли человек вести машину? Да? То есть, например, поэтому, если мы возвращаемся к теме прав, то прежде чем вы сядете за руль и поедете самостоятельно, вам что нужно сделать? Можете Научиться. После того, как вы научились, вам что нужно сделать? Сдать на права. Человек доверяющий, это человек исследующий. Потому что даже если я сдала на права, даже если я уже там несколько лет вожу, что может случиться внезапно? Я могу случайно взять и выехать на красный свет. Просто температура что-то случилось, замкнула и так далее. Да, то есть намерена ли я сделать это? Нет, не намерена. А, и я умею, да, ну, там, допустим, водить машину, но поэтому вопрос доверия, можно ли мне доверить? Можно. Но даже в этой истории бывают срывы. И даже в этой истории всякое случается. Как бы случайность никто не отменяет. Но часто очень мы в отношениях, в событиях, в жизни, в работе попадаем вот в эту историю, в доверчивость. Мы даже не знаем, на что человек способен. Мы не учитываем его контуры, его вот эти вот знаки, то, что он считывает, в чем он находится, как он в этом находится, как он в этом оказался, как он сюда пришел. Мы не следуем, мы просто взваливаем на него эту историю. А потом, и когда мы на него взвалили, я тебе доверила, не надо. Не надо мне доверять, не надо на меня этот груз. Понимаете, как бы груз доверия, он очень тяжелый. Не все готовы его тащить. И к этому вопросу нужно готовить людей. Нужно готовить себя и нужно понимать, сколько вы можете доверить, сколько не можете. На каком основании вы доверяете или не доверяете тем или иным событиям и людям. Разобрались доверчивые доверяющие? Конечно, поэтому мы что делаем в первую очередь? Мы человек какой Следующий. и исследуем. Может ли человек это в принципе сделать? Лет можно, можно, можно, не поле перекатить, можно несколько лет. Более того, вся наша жизнь это зона исследования. Знаете, как если по предательству? Давай, да. Люблю, люблю эту тему. Если человек обманул один раз, он обманет второй раз. Если он обманет второй раз, он будет обманывать всегда. Вопрос: на каком моменте вы для себя фиксируете предательство? И, в, и самый главный момент, что мы называем предательством? Что мы называем предательством? Подразумеваемые договоренности, то, о чем мы будем тоже с вами много говорить и много с чем работать, подразумеваемые договоренности. Я тебе доверяла. Я тебе подписывалась выполнять то, что ты мне доверяла? Да? Конечно, смотрите, еще раз. Я знаю, и я согласовал этот вопрос. Потому что, если я могу это сделать хорошо... Да, что-то, да, то буду ли я это делать это второй вопрос. Это не само собой разумеющееся. Но ты же можешь это сделать могу, но я не намерена была это делать. Я могу это сделать. Я могу поставить 8 будильников, себе напоминаний, предупредить всех, там же сделать еще что-то, всю дорогу думать надо позвонить маме, надо позвонить маме, надо позвонить и, и сделать это. Или не сделать это. То есть это вопрос намерения, поэтому доверие на самом деле нет, я же знала, что этот человек на это способен. Второй вопрос, он с тобой об этом договорился, он тебе лично это пообещал делать, он взял на себя ответственность исполнить свою способность по отношению к тебе в этих отношениях или нет. И нам не хочется этим заниматься, нам хочется просто вальнуть на него и все, все, я тебе доверяю.